в парке кормим сусликов они этот вообще такой седой его так хорошо видно тань он просто не понимает зачем ему еда у него такое лицо реально забавная игра когда типа по этим сусликам голуби бы так башками типа били только они вылезут. Он не понимает, мне кажется, он слепой. Ой, он У меня папа не вылазит. <свят> <свят> Зачем мне жизнь? <свят> Что происходит? Просто дать ему целое яблоко Это звучит как выстрел он? А, это же. Ой, эрка Смотри, какой белый голубь Может тебя погладить? Ой, он вообще все спрятался Ай, так тяжело А, ты знаешь, молотком? Глядь, маска такой. Ты тоже такой же. Windows <свят> перегружается. Смотри, как тот сидит. Вот такой.